Он сказал «Я люблю тебя» на перроне, Щелкнув белыми крыльями за спиной, Раздарил свои вечности посторонним И оставил минуту побыть со мной. Рельсы, семечки, дым, шелуха акцентов, Подстаканник, казенная простыня. Пусть минута — особая драгоценность, Но на вечность минуту не обменять. Он сказал мне, любить никогда не поздно, Потребление тьма, а духовность — свет. В этой нашей минуте открытый космос, Просто чувствуй и верь, и люби ответ, Отрекись от Мещанского, мысли шире не от бед, А от крыльев болит спина. На минуту мы стали с тобой большими. Значит, будет, что вечностью вспоминать. Он, конечно, возвышенный. Я простая. Моя миссия слушать да потакать. Он сказал, я люблю тебя. И растаял. Береги его кос.